Фу. ну что же, уже 8 утра я практически пришел на работу. Так, интересно, завозка была. Да, завозка была. Ну что же, так. Ничего, в принципе, не изменилось, Шеф-повар куда-то ушел. Так. На этот раз народу достаточно. Так, ты кассир, да? Привет, я кассир. Я буду говорить тебе, что готовить и кому относить. Хорошо. А вот твой первый заказ. Приготовь пиццу с клубничным молочным коктейлем и отнеси ее человеку в красном комбинезоне. Угу, да, вот и доставка продуктов. Хорошо, сейчас все сделаем. Так вот доставка продуктов уже пришла. Так. О. Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем работать в ресторане в Майнкрафте. Это уже вторая серия, и завозочка к нам уже пришла, но мы уже заранее посмотрели. Это сырая курица, абрикос, ведро воды, ведро молока, сыра свинина, пшеница, помидоры, клубника. На самом деле я не знаю, зачем нам сюда положили... Улицу и обрекуется. Но положим их тогда вот сюда пока что. Также мы дюпнем наше наш молоко и свежую воду тоже дюпнем. Итак, что нам нужно сделать? Это клубничный коктейль. Клубничный молочный коктейль. Ага, так. А, ну, здесь ничего сложного нету. Снежок у нас есть. Ну, вот здесь вот. Соковыжималка, молоко, естественно, клубничка и спокойный снежочек. Холодный снежочек. И клубничный молочный коктейль у нас уже Готов. Готов. Нам еще сказали сделать вроде бы пиццу. Пицца, пицца, пицца. Вот обычная пицца, помидор есть у нас. Так, сыр, сыр мы уже знаем, как делать. Но надо вспомнить, как вообще делать соль, потому что я что то подзабыл, как делать соль. Это, по-моему, Так. Нам... Пицца. Я забыл, как делать соль. А, свежая вода. Она нужна. Ну, тогда сделаем целых... Две соли. Дальше нам для сыра... Нужно горшок, молоко и соль. Сыр у нас готов. Естественно, нам нужно еще сделать э, хлеб. Хлеб я не, честно не помню, как делается, но вроде бы он делается как. Нет, не так. Несколько смешивание, может быть, нужно, потому что.. Нет давайте сначала сделаем а вот нам нужно это и сделать муку теперь мука вода и соль и горшочек. Нет, значит мешка для смешивания тесто готово такая да, пицца пицца обычная у нас все для этого есть теперь нам нужно просто это все смешать в бирстачке берем это Вот так вот так а, сыр и помидорку пицца готова пицца готова у нас Так, а... вам нужно было сюда принести. Так, да. 17 серебряных монет и все. День у нас подошел к концу. Хорошо, теперь нужно подойти к кассиру. Нет, еще день не закончился. Ну да, день только начался, еще только ближе к вечеру. Твой второй заказ: куриный суп с лапшой. И абрикосовый сок. И отнести это странному человеку, который сидит в углу кафе. Скоро будет. В углу кафе, говоришь? В углу кафе, да? Угу. Вот это чё? Нет. Наверное, вон там какой-то человек сидит. Угу, да? <клёх> так, вы, да? Да, это он. Заказывал. Это заказывал он. Хорошо, сейчас мы все это сделаем. А, как жить, мне повезло то, что у меня есть прикосы и есть сырая пицца. Куриный суп. А, у меня нету макарон. У меня нету лапшички. Ладно. Сейчас тогда я схожу в магазин. Так. Ну все, я в принципе все купил. Ну как купил? Пакароны на одну купил. Но я думаю, то, что нам этого хватит. Так, нам нужно... Нужен... Э -э суп. О, суп с лапшой. Куриный суп с лапшой. Куриный пульон нам нужно сделать. А, блин. Я забыл луковицу купить. Сейчас, секундочку, я куплю луковицу. И снова вернусь. Как... Я, я забыл, потому что нам еще нужен бульон, поэтому. Так, все. Вук я купил, я надеюсь, что это все. Куриный суп с лапшой. Да, морковь. А, я забыл купить морковь. Кажется, меня это бесит, я забыл купить морковь. Серьезно. Я просто заколебался уже ходить в магазин. То лук, то макароны, то сейчас морковь забыл. Надеюсь сейчас я ничего не забыл купить. А... Так, все. Теперь надо просто сделать кури... куриный бульон. Нам нужен горшочек и лук. Всё, бульончик у нас есть. Бульон, макарошки, а, так, курица и миска, смешиваем. горшочек нужен еще, Куриный суп с лапшой сделан. Теперь нам нужен абрикосовый, абрикосовый сок. Для него у нас, слава богу, все имеется. Соковыжималка и целых два сока у нас есть. Но нам нужен только один. Господи, как это было сложно, муторно. Я сделал. Да, все. Понял? О, да, все. Я забыл, где он находится. Он в этой стране находится. Ну и вы, конечно, заказ сделали. Куриный суп с лапшой и абрикосовый сок. 25 серебряных монет. Надо поговорить с кассиром. Хорошо. Вот наш и день подходит к концу. Ну ладно, я тогда буду прощаться. Всем спасибо большое за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на канал, обязательно с колокольчиком. Ну а я пойду поговорю с кассиром. В общем, всем пока. Так, все, на сегодня все. Завтра у нас будет. Завтра у нас будет.